Корпорация ⁇ Тактическое ракетное вооружение ⁇ готова запустить в серийное производство создаваемые АОВБК НПО машиностроение. Входит в корпорацию ⁇ Тактическое ракетное вооружение ⁇ спутник Кондор" в КМ. Об этом сообщил в интервью Таск 20-летию корпорации заместитель генерального директора ⁇ Актив по корпоративному строительству и инвестициям ⁇ Вадим Хромов. На мой взгляд, мы продвинулись дальше всех из тех российских производителей, которые заявляли, что они ведут конструирование подобных малых аппаратов в России. Мы не только заявляем о начале работы, уже определена компонентная база, понимаем, что выходим почти на стопроцентное импортозамещение всех их комплектующих спутника, а значит и на гарантированное серийное производство, — сказал Хромов. В перспективе возможно будет запускать на той же ракете сразу несколько спутников новой разработки. Группировки из шести аппаратов будет достаточно для эффективного информационного обеспечения работы Севморпути, — сказал он. Ранее генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов сообщил. Что это действительно перспективный космический аппарат с очень высокими техническими характеристиками, более высоким разрешением получаемой радиолокационной информации, более широкой полосой съемки, а также лучшей информативностью радиолокационного сигнала. Ожидается, что аппарат получит гибридную зеркальную антенну с афарооблучателем, активная фазированная антенная решетка, фактически стопроцентную отечественную электронную компонентную базу.